От школы «Флагман» с любовью мы вас ждем. Школьники старательно подписывают каждую коробку с гуманитарной помощью. В них продукты питания, сладости, медикаменты – все для наших бойцов. Ольга стояла у истоков волонтерского движения, которое появилось в учебном учреждении. Все началось с простого предложения – собрать гумпомощь для участников спецоперации. Мы поняли, что нужно собирать адресные посылки. Вот. Мы стали собирать непосредственно по запросам. И к нам начали, ну к инициативе нашего класса, нашей школы, начали присоединяться другие корпуса. Школа «Флагман» это четыре полноценных больших корпуса школы. То есть это, по сути дела, самая большая школа нашего района. И сейчас вот в нашу группу «Флагман» за наших, да, ну, которую мы назвали благотворительной такой организацией, вот, присоединилось очень много человек. В сборе гум принимают участие более ста человек. Это дети, из разных классов, родителей и педагоги. В этот раз был запрос от танкистов, которые базируются в Нарофоминске. Они попросили тактические очки и квадрокоптеры. Возим каждую неделю почти, повезем в район Сватово, первую танковую армию. Вот, квадрокоптеры там нужны для внутренней разведки, вот, чтобы наши ребята в засаду не попали». Ребята участвуют в доброй акции не впервые и уже понимают, что из вещей нужно бойцам. В этот раз особое внимание уделили предметам первой необходимости. Мы туда положили пену для бритья, бритвы и влажные салфетки. Ну и также скоро будет 9 мая, и поэтому солдатов надо поддерживать. И мы положили туда поздравительные открытки. Было, что и больше тысяч килограмм собирали. То есть приезжали две такие грузопассажирские машины, грузили. Вот кадеты помогают тоже, пишут письма. Самое главное для добровольцев обратная связь. Участники спецоперации присылают видеоприветы со словами благодарности. Ну а присоединиться к сбору гумпомощи и передать свою частичку тепла может каждый. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.